«Почему отекла Лалита? Лалита Милявская, дающая гастроль по стране, проснулась и испугалась. Она отекла. «А вы отекаете утром, бывает?» «Вот я сегодня отекла прям по полной. Думаю, что ж такое?» «Что было не так?» «Дело дрянь», — видимо, решил Милявская. «Ведь э, все было хорошо, а почему с утра вот такое лицо?» «Не случилось ли страшное?» Оказалось, случилось не страшное, а приятное. Исполнительница объелась конфет. Можно я вам покажу прикроватную мусорку? Посмотрите, что там. Такого количества сникерсов ни один нормальный человек в жизни бы не съел. Я тоже не ела. Просто купила в Дьютифри коробку и пока не прикончила... И теперь спрашиваю, что ж я такая отекшая? И действительно... Это может стать причиной отека. Всего пару лет прошла, как Лолит надменно доказывала, что у нее есть бурная личная жизнь. А теперь перешла на ночные зажоры. Я понимаю, хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден. Так что все приятности ограничиваются конфетами. Ну, наверное, тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать. Единственная беда – отекает. А как у вас с этим делом? В смысле не с личной жизнью, а с ночными перекусами, которые компенсируют ее отсутствие? Рус Про специально для сайта livejournal.com. Автор публикации Лена Миро. Меня читают красивые люди. Публикация «Почему отекла Лолита». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.